добрый день с вами я богат и сегодня мы с вами поговорим о способах раскрутки любого ресурса натуральным естественным путем без химических вливаний так называемых накруток раскруток и то прочее значит я вам хочу представить замечательный просто я от этого сервиса в шоке давайте я вам покажу когда я на него зарегистрировался 30 марта 2015 года да потом я его забросил и вдруг буквально позавчера начал раскапывать свои разные папочки и закладки и наткнулся на этот сервис на нем у меня оказалась небольшая сумма денег совсем в пределах 1 евро чуть чуть даже меньше ну и я решил протестить его, попробовать. Значит, я вам просто пробную интригу кину, а потом уже по этому сервису кину, потому что этот сервис перерос в монстра, на котором, на котором уже порядка миллиона пользователей, да. И все это живые люди, которые жаждут общения, жаждут обмена. Вот в друзья уже ко мне, смотрите, видите, добавились. И мы вот так вот их одобряем, добавляем в друзья, да? Значит, давайте дальше перейдем. Чем я вас хочу поинтриговать, порадовать, а вот чем. Значит, смотрите, здесь у нас идет добавление друзей в сервис абсолютно бесплатное, то есть люди сюда добавляются к вам, друзья, вы просто их по интересам, если вам этот человек нужен и интересен, вы себе добавляете в друзья. Ну, соответственно, чем больше друзей, тем, конечно же, больше охват вашей аудитории, охват ваших постов. Дальше, Подпис... подписчики на YouTube канал, вот сюда я его добавил, и вы себе не представляете. Стоимость мы считали вот и с друзьями, и с женой, и со всеми, я даже не мог посчитать, сколько это получается в рублях от 0% запятая 2002 э, цента евро да сколько это рублей это получается копейки то есть просто копейки за вот эти копейки у меня набежало только за вчерашний день 233 живых реальных подписчика на канал за сегодня только утро воскресенье воскресенье мы знаем что э, хилы нерабочие дни до да? 29 подписчиков поехали дальше каналы телеграм если у кого они есть пожалуйста за вчера добавилось 80 человек за сегодня 16 странички вконтакте за вчера 69 человек за сегодня 26 а стоимость посмотрите самая минимальная которую только можно себе представить это 0,2,0, единичка цента евро то есть, ну, я был вчера просто в шоке, когда повалили люди, повалил трафик, что закинув всего каких-то там 70-80 рублей на счет, можно прокрутить по-мощному, ребята, мощно прокрутить абсолютно все сервисы, которые только у вас есть активны. Дальше подписчики ВКонтакте. Зачем они нужны? Ну, они нужны для того, чтобы просматривать вашу ленту и так далее, и так далее, обмены дальше youtube просмотры ну вот закинул один ролик который я рекламирую да это халява сливы слив платных курсов за вчера просмотров было 232 за сегодня 700 э, за сегодня 75 плюс да ну вот кому интересно пожалуйста то есть реальные живые просмотры на то количество времени которое вы захотите проставить но ну, я просто это пробное сделал я на самом деле сегодня пишу это видео под сильнейшим э, шоком, под сильнейшим впечатлением, потому что на самом деле это, э, я точно могу сказать, вот за все время блуждания в интернете, это самый дешевый ресурс э, с самыми реальными э, посетителями. То есть это не накрутка, это не просто боты, которые сидят и тыкают, а это реальные, живые люди, которых порядка миллиона уже на этом сервисе. Дальше, опять телеграм канал, это уже другой мой телеграм канал, который я сюда добавил. И, э, ну вот специализируясь я в Фейсбуке и решил сюда закинуть еще за 0001 цента евро э, добавление друзей в Фейсбуке. Ребята, добавляются нормальные, адекватные друзья. Э, вчера добавилось 71, сегодня 26. Но на самом деле здесь можно загрузить абсолютно все социальные сети дальше в следующих выпусках я вам расскажу о возможностях этого ресурса а теперь не упускайте момент с 2015 года этот сервис лежал у меня пылился да я его несколько раз использовал в 2015 году и забыл о нем а теперь я его вытащил и просто как жемчужину стираю с него пылинки ребята ссылочка на регистрацию будет моя реферальная естественно под данным видео заходите регистрируйтесь будут вопросы пишите либо сюда в комментариях либо в skype telegram я вам помогу подскажу еще раз подчеркиваю это самый дешевый проект самые дешевые самый дешевый путь раскрутить любой ваш ресурс здесь можно и сайты продвигать но абсолютно абсолютно абсолютно все в одном собрано и самое главное что это очень очень очень дешево такого еще не было и я не видел вот сколько я сталкивался до да? до этого я вам кидал видео манеру это вообще бесплатный проект да, там можно бесплатно но только одну социальную сеть это youtube канал просмотры и так далее и так далее но это прекрасно а здесь можно раскручивать абсолютно все ребята я вам скажу что за за все это время э, за все это время то есть за два дня у меня добавилось более 100 друзей здесь да ну и при том что я э, не трачу на это ни копейки то есть ну, давайте посмотрим сколько у меня друзей добавилось а, значит за вчерашний день 64 э, это те которые вот по этой именно сами а здесь плюс еще есть тыкалка, 200 друзей 200 друзей в день просто тыкаете, да и 200 друзей вы отсылаете приглашение 200 200 друзьям и они просто добавляются тоже к вам друзья поэтому у меня уже больше 100 друзей всего лишь за пару дней и притом я этому проекту вообще не уделял и не уделяю время значит здесь можно просто-напросто вот евроцентики закинуть сюда парочку да Парочку, это всего 70 рублей 80 рублей 100 рублей ребята и раскручивать а все ваши социальные ресурсы здесь живые реальные люди которые заинтересованы э, в том чтобы э, посмотреть вашу информацию в том чтобы продвинуть ее и так далее и так далее то есть ресурс просто обалденный ссылочка еще раз говорю на данный ресурс под данным видео обязательно ставьте лайки пишите ваши комменты по поводу этого сервиса Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие э, анонсы данного э, ресурса. А в следующем видео я вам расскажу, э, как уже нужно делать посты, как нужно э, ссылочки добавлять, какие здесь есть ресурсы и так, далее, и так далее. Ребята, это просто с вами я богат. Ссылочка под видео. Лайки, комментарии, подписки на канал. Всего доброго. С вами я богат.